девушка привет я знаю что это напугал я не хотел да я стоял что-то посмотрел на тебя думаю ничего себе милашка какая серьезно захотел подойти поздороваться с тобой что ты делаешь ты ты растерял еще Я нет а ну так бывает как тебя зовут что я говорю как тебя зовут Отлично. Меня валяра зовут. Лиза. М? Я сказал, меня Валера зовут. А что ты хочешь купить? Штучки всякие? Угу. Ну, где-то я видел такой магазин. Я хотел перчатки покупать себе. меня украли перчатки на тренировке. Да, и я мерз немножко даже. Вот, поэтому я здесь. Вот так. Что ты там? что ты за... Что ты там купила уже? Да, ну да. Амнезия. Так, Лиза. Знаешь что? Пойдем сейчас с тобой кофе пить. Да. Серьезно должен быть какой-то на определенный день там что не желание ну бывает такое я сегодня тоже как-то не рассчитывал но ну, так получилось а ну под настроение я думаю знаешь такой просыпаюсь с утра думаю блин мужик но ну, сегодня увидишь классную девчонку подойди познакомься с ней так бывает ну это как у парней это нормально вы же так не делаете, правильно? Ты знакомишься? Серьезно, что ты говоришь? Попугай, пикап мастерицу. Ты, короче, пикап мастерица, да? Давно этим промышляешь? Что? Татуировка прям, ну ты вообще, что это? Цветочка для птички? Только одна татуировка, еще есть? А? Ну, я с парнями, да. Хожу, они, короче, ждут меня, пока я с тобой тут общаюсь. Слушай, ну выпьем как-нибудь кофе с тобой свободное время. Ты где живешь? Далеко относительно, не знаю. Не миги. Я просто думаю, где нам с тобой встретиться лучше. В каком Ты повторяешь за мной. Подстраиваешься? Конечно. Короче, ясно. Ладно, что ты завтра делаешь? Тогда я сегодня позвоню тебе, и мы решим, да? У меня вспотели руки от волнения. Или от жары, не знаю. И не хочет разблокироваться телефон. Ну, Но... что это? Ну, я, знаешь, не из всех, кто сдается быстро. Ладно, какой у тебя код? Дальше. Здесь. Э, да, Валера. Детали, <смех> как ты меня могла так называть? Назвал бы Валерка. Валерочка. Ну, Вс. А, Хочу. <смех> ты <Тут> еще... <смех> ну, ну ты сегодня не настроена была, я понимаю. Ладно, сегодня сможешь разговаривать? я позвонем. Всем. 7.30. <смех> я не знаю, ты набери и там уже после... <смех> Хорошо. Все, я надеюсь, ты не заблудишься Нет, здесь и найдешь женские штучки. ДНК, Да, я не знаю, А пойдем спросим, я помогу тебе. Сейчас, стой, иди сюда. А, сейчас. Девушка, здравствуйте. А вы не знаете, где магазин ДНК? Там всякие женские штучки. Это он, да? Спасибо. Все, пойдем. Я тебя доведу до эскалатора и... Да, ну блин, может быть. А часто знакомиться с тобой? Нет, думаю, да, никогда. Нет. Да ладно, но, думаю, но... раз в неделю. Это не ну это хорошо. Все, я даже спущусь. А, я думал, мы на втором, а это третий. Ну, как бы у меня телефон есть, все нормально. Нет, ну здорово, что парни подходят уже, правильно. Знакомиться, общаются, уже клево. В любом случае, Конечно. Все, я пойду их искать. Все, тебе хорошего дня, хороших покупок. Okay. Все, пока.